Итак, когда мы на земле разложили, выложили вот эту вот восьмилучевую звезду, вот, кстати, например, пример, как украшение, да, она отображена достаточно любопытно. Тут можно сказать, что вот сердечко их 4, но а, диагональные проходы, вот он диагональный крест, он ярко выражен. Угу. Вот, а, и вот вариантов решений того, как а, это отображается, если вот набивку сделать, их очень много. Но это в интернете есть, вы можете найти. Итак, вот мы это выложили. А эта крестовина привязана к направлениям сторон света. Вверх-север. Ну вот как у нас на картах, да, отображается север всегда наверху, юг внизу. А здесь у нас а... восток или запад. Сейчас я вот что-то. Ну, запад-восток. И, собственно говоря, вот, вот север-запад-север-восток, юго запад юго восток да? Это можно накладывать на карту, это можно накладывать на а, часы и получать а, интересные а, варианты понимания, прочтения и разные проходы. Так вот, а, каждое из этих направлений, пока рассматриваем 8, да, их можно убрать и рассматривать только 4, с ними проще. Мы в основном сейчас, в там, лета, наверное, три, работали в основном с восьми лучами. Сейчас мы выходим на 16 лучей. По мере того, как нарабатывается база ощущений и связь ощущений вот этих проходов, да их можно добавлять, разворачивать. Вот. Дальше, если мы вспомним, опять же, символ НАТО 32 луча, там, это следующий еще один слой развертки. Вот. Так вот, каждый из этих проходов имеет свою специализацию. Если миры так мирами и остаются, то вот здесь вот этот крест, временной крест, это еще как будто крест, касающийся напрямую человека. Пауза. То обнаружилось, что вот этот диагональный крест вот при вот этом мастериальном проходе, он дает раскрытие или подсветку определенного качества, определенного выбора пути человека, и а, обнаружилось а, отдельно, а, ну, мы это назвали магия маги, магия – это применение силы Земли, то есть это достаточно манипулятивное а, действие, которое человек обладает знаниями, силой, а, кругозором, возможностями но он взаимодействует с миром, вот, когда мир несовершенен с его представлением, и ему лично чего-то в этом мире не хватает. А, следующий проход – это проход жрецов, это служение. Да? Жречество как служение, а, когда человек слушает волю богов, проводит ее, взаимодействует с ними. То есть маг он действует по своему разумению, по своей воле, а жрец он служит. Его задача услышать, провести, чтобы это было гармонично-созидательно. Дальше мы обнаружили проход правителей. Это между, вот здесь если правь представить, а здесь я внизу у нас будет, то вот между правью и явью. Если мы соединим слова правь и явь по циферблату, мы получим проявление. Или правление. Вот это правление, вот этот проход правления здесь вот и обнаруживается. Правитель в его высшем аспекте, он, он по-хорошему должен слышать и волю богов, и себя, и народ, и землю, и, и различные другие силы, представленные на той территории или в той реальности, в которой он правит. И правление подразумевает, хочется сказать, не только «я решил, вы будете делать» а и выправление, то есть э, находиться на потоке, чтобы посмотреть, где что поправить, чтобы было поправить, чтобы это проявлялось созидательно. Вот все слова, понимаете, это же удивительно, когда начали смотреть, а мы ими пользуемся, а они четко попадают в этот сектор правления, проявления. Для меня это до сих пор удивительно. Вот и э, четвертый это у нас. Э... Ага. И четвертый у нас проход – это Творцы. Это э, когда получено благословение свыше, то есть из мирославия. И э, задача человека – провести вот эту божественную высшую волю, пока еще не проявленную, провести в Навский мир, то есть наполнить его силы через э, служение, через свой, свой выбор. Если даже вспомнить э, Библию, Евангелие, да, основная функция – человека на земле то это все называть то есть вкладывать своей воли своим разумом называя все происходящее собственно говоря участвовать в созидании в творении вот и в зависимости от того как человек вот вспомните про храм это с четырьмя входами да? Более сложные храмы, там, если взять тот же Исаки, он, в общем, предполагает любое количество проходов. Вот. Но это из того, что мы пока разложили, и, и, и нам это понятно и проверено практикой 8 проходов, каждый из которых. Причем, допустим, вот представьте себе, что такое центр. Да? Здесь концентрация энергии, концентрация силы, здесь, собственно говоря, точка проявления, реализации всего. И наполнение, и взаимодействие. И когда человек через какой-то из проходов входит, он же может пройти как угодно вот через центр. И может выйти обратно тем же лучом, может выйти по прямой, ну, например, православие слово правие. Да. Или вообще может каким-то зигзагом пройти. Каждый из проходов открывает, прочищает, структурирует реальность определенным образом. И вот здесь вот мы с вами пришли к понятию мистерии, потому что мистериальное проживание встречается повседневно, поголовно, везде. Если вы возьмете тренинги, современные тренинги психологические, экономические и так далее, там будут те или иные перемещения, взаимодействия, по-разному выстроены. Ну, например, нужно стать в кругом и посмеяться по кругу в лицо друг другу, да? Или там передать друг другу мячик, сказав там какие-то слова. Вот с точки зрения технологии это все является мистерией, потому что тем или иным образом соучаствуя сознание, воля и тело человека через действие запускает потоки энергии определенным образом. Мне кажется, что э, схема звезды Руси, позволяет внутри себя простроить матрицу базовую, которую явно не мы придумали, потому что, я напоминаю про то, что это встречается изображение по всему миру в различных религиях, везде, везде используется, кто бы во что не верил, вот. а, позволяет, используя понимание вот этой матрицы, изучив эту матрицу, а, больше понимать, как мы простроим свою жизнь. Каким образом и как мы открываем или закрываем эти пути, как этим пользоваться себе во благо, ну еще желательно и миру на пользу.